доброго времени суток я игорь черноусов продолжаю записывать видео уроки для тех кто хочет освоить методики приглашения клиентов партнеров в проекты кто хочет научиться продавать в этом видео уроке я расскажу как отредактировать ваш персональный сайт под себя чтобы именно с этого сайта шли партнеры клиенты именно к вам из этого видео вы узнаете что сделать это очень просто, не требуется знания никаких кодов, только навык использования простейшего текстового редактора. Как я уже говорил в предыдущих роликах, благодаря одностраничному сайту вы значительно облегчаете себе процесс приглашения, процесс продаж, потому что часть работы вы перекладываете из себя на этот инструмент на этот одностраничный сайт. И все, что вам требуется делать для того, чтобы продавать, привлекать клиентов, это размещать ссылку на ваш уже отредактированный одностраничный сайт в местах, где тусуется ваша целевая аудитория. Как эффективно размещать эту ссылку, я расскажу в последующих уроках. Сегодня именно о редактировании. Так как все эти уроки я записываю на примере конкретного проекта, это проект «Моя игра», я и буду показывать, как редактируется сайт проекта ⁇ Моя игра ⁇ А вы будете выполнять аналогичные действия для редактирования своих сайтов. Все, кто подключается к моей игре, получают все бонусы, которые заявлены на одностраничном сайте и один из бонусов это сам одностраничный сайт вы получаете ссылочку вот такого плана на скачивание этого кода этого сайта с яндекс диска если вы еще к этому моменту не использовали классный сервис яндекс диск очень рекомендую его освоить, потому что это отличная возможность хранить информацию не у себя на компьютере, а в интернете. И самое главное, делиться этой информацией с вашими партнерами, с вашими рефералами, просто передавая ссылку на нужную информацию вашему партнеру. Все ссылки выглядят вот в таком вот виде. Для того, чтобы начать пользоваться Яндекс Диском, требуется зарегистрировать на сайте Яндекс завести себе почту и вы сразу же получаете доступ к многим сервисам Яндекса один из которых это вот Яндекс Диск если самостоятельно не сможете разобраться с Яндекс Диском пожалуйста пишите в комментариях на страничке этого урока и я запишу отдельный видеоурок как начать работать с Яндекс Диск а сейчас мы копируем полученную ссылку на код нашего сайта в адресную строку браузера, то есть вставляем эту ссылочку, вот так вот, нажимаем клавишу Enter и попадаем по адресу, с которого мы скачиваем наш сайт «Игра». То есть это набор файлов, который вот выглядит будет у вас вот так, когда вы их разместите в интернете. Вот именно такой сайт мы качаем и сейчас будем его редактировать. Все, что нужно сделать, это Нажать на кнопочку «Скачать». И в зависимости от того, каким браузером вы пользуетесь, происходит сохранение файлов с Яндекс Диска на ваш компьютер. Я пользуюсь Mozilla, выбираю действие «Сохранить», нажимаю «Ок» и пошел процесс загрузки. Файлик очень небольшой, он даже при медленном интернете скачивается очень быстро. Вам необходимо найти этот файл, по умолчанию он загружается в папку «Загрузки» и перенести в удобное для вас место. Я его перенес на диск D, в папку, которую я назвал «Игра», и вот сюда разместил обычной операцией копирования архив с сайтом проекта «Игра», который выглядит у нас вот таким вот образом. Это архив, поэтому прежде чем с ним работать, вы должны его раскрыть. Щелкаем правой кнопочкой и выбираем «Извлечь» и лучше указать прямо в отдельную папку с названием, аналогичным названию архива. Значит, для того, чтобы пользоваться архиватором, архиватор должен быть установлен на вашем компьютере. Опять же, если по каким-то причинам вы не умеете пользоваться архиватором, либо у вас его нет, пишите в комментариях на страничке этого видеоурока, и я размещу ссылку на популярный архиватор, которым я сам закрывал этот архив, и расскажу вам, как его установить и как пользоваться. Итак, архив раскрыли. Вот это содержимое архива, то есть все вот эти вот файлы, это и есть наш сайт «Игра», который выглядит у нас вот таким вот образом. Мы будем редактировать файл «Индекс», то есть другие файлы, другие папки нас не интересуют. Значит, Для того, чтобы подстраховаться, я рекомендую вам сделать папочку с названием «Копия», и в эту папочку разместить файл, который мы будем редактировать, то есть исходный его вариант. То есть, если вы что-то на портачите, вы всегда можете из этой папочки копии выбрать оригинальную версию этого файлика и начать редактирование заново. Но ошибиться тут крайне сложно, как вы это увидите. Но при наличии отсутствия опыта ошибки почему-то возникают сами по себе. Итак, друзья, что нам необходимо сделать в первую очередь? Вам необходимо этот файл открыть и посмотреть, как же выглядит сам этот сайт и что мы будем на нем редактировать. То есть Для этого требуется выполнить двукратный щелчок на файле «Индекс», и этот файл будет открыт браузером, у меня он открыт браузером Mozilla, и я вижу, что же из себя представляет этот сайт. Вы можете поменять практически любую информацию на этом сайте. Но для тех, кто не имеет опыта в работе с сайтами, вам необходимо поменять хотя бы основную информацию. Какая же информация основной является на этом сайте? Ну, Во-первых, вот это видео которая именно и рассказывает, и привлекает в проект. Вы можете даже сделать несколько вариантов аналогичных сайтов, которые будут отличаться только видео, которое вы на нем размещаете. И проанализировать сайт, с каким видео у вас лучше приглашает. И тогда на продвижение именно этого сайта приложить максимальные свои усилия. Это называется умным словом обе-тестирование, такое примитивное. Я вам тоже рекомендую использовать эту хорошо себя зарекомендовавшуюся методику. Итак, как же нам узнать, какое видео сейчас размещено на сайте и как нам его поменять? То есть нам нужно узнать адрес этого видео. Для этого необходимо просто навести на правый уголок ролика, где логотип Ютуба, и сделать однократный щелчок. Видео откроется у вас в отдельной вкладочке. Я получил адрес видео, которое сейчас у меня загружено на сайте. Я его выделяю, копирую. И все, что я буду менять, я собираю в отдельном текстовом файле. Вот этот адрес ролика, который я могу и хочу поменять. Если вас полностью устраивает ролик, который размещен на одностраничнике, можете его и не менять. Далее, я должен поменять логин скайпа. Опять же, я его выделяю, опять же, копирую и сохраняю в файлик, в котором собрано все, что мне нужно поменять на этом одностраничнике. Я адрес электронной почты и сохраняю номер телефона. Значит, телефон на сайте записан два раза и записан по-разному. Поэтому я сохраняю два варианта написания телефона. Чуть ниже вы видите ссылки на на ваши контакты, здесь также присутствует ваш телефон, ваша почта и ссылка на канал YouTube и ссылка на вашу страничку ВКонтакте, эти ссылки также надо поменять, у вас уже к этому моменту должен быть простейший вариант YouTube канала, и вот мы сейчас как раз с вами и соединим наш сайт с нашим YouTube-каналом, на который вы будете выкладывать не свое видео, а видео, которое вы берете из проекта или от участников проекта. Вас никто за использование этой виде этих видео никогда не будет наказывать. Вот и все это выкладывается на ваш YouTube-канал, и сейчас мы делаем связочку нашего одностраничника с нашим YouTube-каналом. Для того, чтобы узнать, какая ссылочка здесь спрятана за этой кнопочкой, нужно просто-напросто сделать, опять же, однократный щелчок и произойдет открытие этой странички. Произойдет оно, открытие, опять же, в отдельной вкладке и вам необходимо адрес скопировать в свой текстовый документ. По аналогии мы поступаем со ссылкой на ВКонтакте. Вот я собрал все, что я могу менять в своем одностраничном сайте. Переходим непосредственно к редактированию. Как я уже сказал, редактировать будем только один файл. Это файл с именем индекс. Вам необходимо его открыть текстовым редактором. Идеальный вариант, если на вашем компьютере установлен текстовый редактор «Блокнот++». Но если у вас нет этого текстового редактора, можете открывать обычным блокнотом. А те, кто хочет на свой компьютер получить классный инструмент, очень удобный инструмент, я говорю о блокноте ссылочка на скачивание этой программы будет на страничке этого видеоурока. Устанавливается он очень просто – Выполняйте двойной щелчок на файлике и дальше совсем соглашай. После установки программы Блокнот мы щелкаем по индексному файлу, но уже правой кнопочкой и выбираем действие "редактировать в Блокноте Итак, открываю программой Блокнот содержимое индексного файла. Не надо пугаться обилию вот этих страшных символов все что нам нужно сделать это найти вот в этом текстовом документе а это обычный текстовый документ найти в этом текстовом документе строчки которые нам необходимо заменить и начинаем с поиска видео если вы хотите заменить видео которое сейчас расположено на на странице сайта вам нужно взять адрес этого видео точнее его ID это Буквенно-цифровой -цифр код, который стоит после знака «равно». То есть Всю вот эту строчку искать не надо, ищем только буквенно-цифровой код. Выделяю, копирую, перехожу в наш блокнот «плюс-плюс» и выбираю действие «Поиск». Либо нажимаю комбинацию клавиш «Ctrl-F». В поле «Найти» я вставляю уже правой кнопочкой адрес видео, ID видео, которое я ищу. Нажимаю «Найти далее» чем хорош блокнот плюс плюс здесь все выделяется цветом и когда находится искомый элемент он тоже у вас подсвечивается сейчас необходимо вместо вот этого ID видео вписать нужное вам переходите на youtube на свой канал выбираете какое-то другое видео копируете его адрес выбираю скопировать адрес можете также его вставить в этот же текстовый документ. И теперь что мне нужно сделать? Вот этот, уже найденный ID, заменить на вот это. Я выделяю новое ID видео, опять же его копирую, возвращаюсь в свой блокнот, это уже можно закрыть. Удаляю одним нажатием весь выделенный фрагмент и либо через правую кнопку мышки ставить. Либо комбинации клавиш Ctrl-V нажимаете и вставляете уже новый ID для нового ролика. Вот этот. Все, видео мы отредактировали. Дальше ищем наш Skype, Опять же копируем, возвращаемся в наш текстовый документ, выбираем поиск, в поле «Найти» вставляем имя нашего скайпа. Нажимаем искать далее. Так как Skype на нашем сайте встречается несколько раз, вы должны сделать несколько правок логина вашего Skype. Вот опять же он найден. Нажимаю закрыть. Опять же удаляю его. И пишу какой-то новый логин Skype. Ну, например, вот такой. Поиск. Вставляю опять же, что я ищу, наш DVD-VRNE, «Искать далее», «Нашел», «Удаляем» и впечатываете какое-то новое значение для вашего скайпа. И вот это действие вы повторяете до тех пор, пока логин моего скайпа уже не будет найден, пока вы не увидите вот такое сообщение. Все, со скайпом разобрались. Аналогично поступаем и с почтой. Выделяем почту, вставляем ее в поисковую строчку, нажимаем искать, далее. Вот почта находится. Окошко поиска можете даже и не закрывать. То есть блокнот позволяет вам, например, взять и редактировать при открытом окне. Ну, например, вот что-нибудь на такое поменяли. Нажимаем «Искать далее», еще нашли одну почту. Опять же, не закрывая окошечко, редактируем на вашу почту. Опять же, ищем «Далее». Вот еще одно. одно вставление этой почты. Потому что почта здесь будет встречаться не только на видимой части сайта, а на части кода, который обрабатывает данные, когда человек их вводит в поле «Введите ваш электронный адрес». Все, больше почты нет. И по аналогии вы поступаете со всеми другими значениями. То есть ищите ссылку, например, на канал на YouTube. Нажимаем далее. Вот я нашел эту ссылочку. И заменяете на свой адрес. Тоже можете скопировать только адрес своего канала. Либо можете целиком вот всю эту строчку удалить и впечатать адрес своего канала, который вы берете с главной его странички. Вот перешли на главную страничку канала, и вот этот адрес вы именно и копируете. Абсолютно точно так же поступаете и с адресом вашей странички в ВК. Ищите мою страницу и исправляйте на адрес своей. Ссылка на канал и на страничку ВКонтакте в коде сайта «Игра» встречается два раза. После того, как вы все исправили, телефон еще не забудьте обязательно исправить, можете поменять даже какой-то текст на тот, который вам больше нравится. Ну, можно просто пройтись и прям руками поисправлять на какие-то другие слова или предложения. После того, как вы внесли изменения, не забудьте нажать на кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ но редактор и не даст вам выйти без сохранения. Закрываем. И вот сейчас, если я открою этот файлик, то в нем уже будут другие значения, то есть те значения, которые я исправил. Вот обратите внимание, поменялся, во-первых, поменялось видео, изменился логин скайпа, изменился. Адрес электронной почты, но ну, телефон я не исправлял. Далее, если я пройдусь, я опять же увижу, там, где я исправлял почту, поменялся. Вот. Конечно, еще бы, было бы неплохо поменять вот эти вот названия на ваши. То есть найти прям вот еще эти символы Игоря Черноусов и вот этот Игорь Черноусов ВКонтакте и поменять их на свои названия. Вот такими несложными действиями вы меняете одностраничный сайт затачиваете его под свои контакты для тех кто ну, более уверенно уже себя чувствует кто имеет уже какой то навык работы я бы вам рекомендовал вместо операции поиска выполнять операцию замена вы в первой строчке пишите что искать во второй строчке пишите на что искать нажимаете заменить все и автоматически будет произведена замена искомых фрагментов на те, которые вам нужны. Это, конечно, облегчает, упрощает процесс работы, но все-таки в первый раз, не имея опыта, сделайте по варианту поиска и при ручной правке. Ну а те, кто умеет и может работать с программой Adobe Muse, именно в этой программе разрабатывался этот сайт, я могу выслать исходник этого сайта, и вы уже можете исправлять это в самой программе Adobe Muse. Итак, друзья, сайт мы с вами отредактировали. Теперь это уже лично ваш одностраничный сайт. Теперь вы именно через него можете привлекать себе клиентов. Нам осталось только загрузить вот эти вот файлики, которые образуют наш сайт, в интернет. То есть для этого нам необходимо купить адрес для вашего сайта домен и купить услугу хранения вот этих файлов на каком-то сервисе, то есть купить услугу хостинга. Как все это сделать я расскажу в следующем видео уроке. Большое всем спасибо, приглашаю в игру. Все обещанные плюшки, которые здесь есть для вступающих на первый уровень, вы однозначно от меня получите. Всем спасибо, не прощаюсь.